Добрый день, господа голубеводы, уважаемые. Зовут меня Олег Костяков. Сегодня 17 января 2018 года. Представляю к обозрению, так скажем, по просьбам некоторых моих друзей и товарищей. Произведенный агрегат, значит, предназначен в бокс предназначен для спаривания и дальнейшего использования э, для насиживания голубей для голубеводства, так скажем. А с чего начну? Значит, э, основные части составные части. Значит, это легко снимаемый фасад, дверь ДВП, прилетник ДВП МДФ, собственно планка вот. Убирается он в походное положение, или как я его называю, походное, но на время уборки неравен, чтобы не мешался. Чтобы не мешал, убираем его вверх. Следующая деталь – это, собственно, пол решетчатый, по которому бегают голуби. И, и следующая следующий деталь – это, собственно, поддон для сбора пайта. мусора. Там. Материал тоже ламинированный ДВП для лучшей очистки. Собственно, собственно короб, э, сам короб, э, произведен из ламинированного ДВП 16 -й. толщины 16 миллиметров. Размеры, значит, высота 40, ширина 60 и, собственно, глубина 35. Почему высота 40, я взял я в дальнейшем расскажу. Планирую использование ярусных гнезд, так скажем, для скажем так, более компактного, как там называется это слово ну, оптимизации когда зарплату не прибавляют, а прибавляют работу так скажем обязанностей ну и здесь тоже как в том смысле оптимизация небольшая значит что еще что еще размер рассказал задняя стеночка тоже ламинированная дВП как обычный шкаф ну как тумчик так что у нас еще сложим пойдем дальше значит собственно фасад, он у нас комбинированный универсальный вставляется во всех во всех положениях переворачивается переворачивается всё, и он у нас всегда установлен так скажем, на место Это у нас всегда при месте на зиму, допустим, можно закрывать данный короб чтобы туда не попадали вот, на зиму, либо при пустующем, э, при пустующем месте, э, дабы его не занимали некоторые активные самцы, э, любители занять целый этаж, подъезд, там, и же, и же. Ну, я думаю, с этим все сталкивались. Вот. Чтобы оно пустовало, на него никто не имел э, видов, так скажем. При э, ввозе новой пары, молодого самца с голубкой сажать, там, э, его обязательно со своих гнезд будут начнут выгонять. Те, которые были ранее заняты, а это будет, скажем так, пустующее помещение закрыто, на них никто не претендовал. Пожалуйста, занимай вот. и радуйся. Значит, во время, паровки, во время паровки мы сажаем пару, закрываем, сюда вешаем пару стаканчиков для воды и корма и они у нас могут сидеть некоторые, ну, скажем так, проблема, проблемные пары которые не парятся могут сидеть до снесения яиц пока не снесут яйца так скажем. через данные ну, как либо внутрь, либо снаружи монтируются стаканчики я планирую либо, если из Китая не успеет прийти стаканчики пластиковые с душками такие специальные я планирую обычные кофейные с ручками. И, в общем чтобы как раньше выпускать снимать картонки с гнезд, выпускать всех, опять здесь свал начинается кто с кем, кто кого, кто ест, кто гоняется друг за другом а здесь нормально, все сидят по, по гнездам со своими стаканчиками, никто не тревожится посадил их на неделю, пусть они сидят, обживаются, новые гнезда, свои места, все такое Минишка интересно. Это, скорее всего, от лени. Все это дело делается. Один раз затратится э -э, руки. Время, руки, ижи, и же, Вот, и потом забыть. Ну естественно э -э, упрощение э -э, в очистке э -э, гнезд. Потому что раньше лезть чистить, их очень сложно, выгребать, и же, и Все представляете, так что, что это так проходило, вот, что у нас еще в дальнейшем, так, фасад закромили немножко для эстетичности Значит, цветовая гамма в планируется различная, чтобы была лучшая запоминаемость своего места голубями Вот это как у пчеловодов, скорее всего, домики. Разноцветные пчелы меньше путаются, чтобы меньше было драк и дележки и затаптанные единицы. Вот, значит, что у нас еще? Значит в дальнейшем, почему я упоминаюсь еще о двухъярусных гнездах? Значит. хочу отметить одно. Голубка после того, как выведет голубят, подрастающий кладка, ну, голубят э, уже обозначится, а голубка начинает не искать место для вторичной кладки. Вот. Чтобы не скакали голуби по другим гнездам, не искали себе место, а были привязаны к одному э, скажем, так, к одной квартире, мы вставляем и Вернее, я планирую э, такой вариант. Оставляю голубята внизу. Наверх устанавливаем новое гнездо. Вот. Здесь голубка благополучно сносит новую кладку. Голубята докармливаются, до, ну, в смысле, до, досиживают в своем гнезде. И самец, не прыгая по другим гнездам, не разрываясь на две квартиры, тут голубята большие, здесь голубка, там голубка уже в другом месте, скажем так, с яиц, он туда-сюда прыгает, лишнее телодвижение производит и потери по времени, и уследить не может за уже, скажем так, подрастающим поколением, умных их погреть, покормить, все, такое. все здесь вместе, вместе с голубкой. И потеплее естественно будет Вот так вот я планирую двухъярусные гнезда Значит гнезда Собственно о гнездах поговорим Гнездо у меня гипсовое В отличие от пластиковых, раньше я применял Оно не потеет, здесь отпотевает Он, говорят, Пластиковое гнездо на морозе скажем так ну Когда в холодное время Начинают уже появляться голубята Холодновато пластиком гнезды Опять же испарено, снизу холод, мороз а, Значит, не очень, так скажем Не очень хорошо в эксплуатации Гипсовые гнезды, они более гигроскопичные Более прогреваемые голубка нагревает, тепло остается. Вот. И э, по-лучше, скажем, в эксплуатации мне понравились. Э, уже эксплуатирую их наверное, третий год, наверное 30 сезон. Значит, кладыш с полотна. Прошу заметить, что его либо приклеивать необходимо. Э, в этом году хочу попробовать степлером просто крепить. Вот. И попробовать не нитканную полотно, а... Полотно используем сруб, э, прокладка между бревен с рубах. Ну, Попробовать его. Оно вроде как более природное, так скажем. Вот. И хочу заметить, что э, при оставлении неприклеенные вкладыши э, они периодически цепляют их в голуби и выносят вместе с маленькими голубятами на ружь. Вот, цепляются за когти вытаскивать на Надо приходишь, голубята лежат на улице. Я голову ломал. Зачем голуби выбрасывают свои голубят? Ну вот оказывается, они просто цепляют их и выкидывают. Прошу заметить то, что нужно приклеивать, либо чем-то пришпандоривать. Вот. При варианте э, рядом стоящих гнезд, при варианте без подставочек. Ну, это я просто пока временно, скажем так, как образец для себя. Вот рядом стоящих гнезд, значит, получается, что по прилету приходится через друг дружку, как как в Хрущевке через на проходнике раскладушку, через нее все перешагивают. Здесь тоже самое. Вот. здесь получится то же самое. Если э, в два яруса, я думаю, будет гораздо более компактнее и, э, Удобного Так. Значит, про доборные элементы я забыл рассказать. Вот что еще. Да. Значит, основные элементы я уже показал. Вот. У нас здесь имеются доборные элементы. Это внизу. Видно там, я надеюсь. Тример. Значит, нижняя планка это, собственно, поддон, сверху на ней решетка лежит, и верхняя планка это, собственно, для, для фасада. Вот так вот получается. Она здесь видна. Вот, фасадная часть ложится спокойно, здесь определенный зазор, где разрез пришлось сделать, данный план конец отделить. Так как сложность была в обработке Но потом два самореза лишних ну, Ничего страшного я не очень вот. Про цветовую гамму я сказал Объяснил В общем, где-то порядка 20 Боксов Оставим себе Для воспроизводства Матч племенного ста Так скажем вот. И порядка 30 комплектов На реализацию чтобы окупить хотя бы затраты на материал и э, работу ребят столяров Вот, немножко поощрить их. Вот, гнезда отливались мною уже из гипса, сложного в этом нет ничего. Заливается формочка, берется пластиковая, мажется маслицем и заливается гипс Все, элементарно. Ну все, всего доброго, всем чистого неба, без искривов болезней поменьше птицы И хорошего племенного сезона всем желаю Дай Бог Всего доброго